Шико. Шико. Шико. Ну что еще? Нет, мне решительно не суждено выспаться. Жизнь в Лувре стала просто невозможной. Сын мой, сними мне, пожалуйста, комнату в городе, или я оставлю твою службу. Не болтай глупости. Мне сообщили, что посол герцога уже в Лувре. Светой? Один! Тогда ты обязан устроить ему вдвойне хороший прием, потому что он ну, храбрец? Пожалуй. Хорошо. Пускай весь мой двор соберется в тронном зале. А меня? Пусть оденут во все черное. Почему в черном? Когда имеешь несчастье беседовать со своим братом через посла, нужно иметь похоронный вид. Ну что ж, бог в помощь, господин Дебюси. Его величество король. <музыка> Сударь, вы уже знаете, как зовут этого посла. А что мне в его имени? Его зовут господин Дебюси. И разве от этого оскорбления не становится в три раза сильнее? Я не вижу, в чем тут оскорбление. Может быть, ваше величество не видит, зато мы прекрасно видим Введите посла. Вы все-таки здесь, господин Дебюси. А я полагал, что вы в Дебри Ханжу. Я действительно там был, государь, но, как видите, меня уже там нет. И что привело вас в нашу столицу? Желание принести дань моего глубочайшего почтения, вашему Величеству. И это все? И ничего более? Я прибавлю к этому государству, что Монсеньор Герцоканжуйский приказал мне передать вам, что он на днях отправляется с королевой матерью в Париж, и желает, чтобы Его Величество знали о возвращении одного из самых верных его подданных. Здравствуйте. Здравствуйте, господин Дебюси. Очень рад вас видеть. Я приветствую вас от всего сердца, господин Шико. А как поживает наш дорогой господин Десенлюк? Просто прекрасно. Сейчас он со своей очаровательной супругой прогуливается у вольеров с фазанами. Господин Дебюси. И это все, что вы должны были мне сказать? Да, государь. Все остальные важные новости, монсеньор герцог Анжуйский будет иметь честь сообщить вашему величеству лично. Прекрасно. Господа, аудиенция закончена. Thank you. Господин Шико, мы должны вам кое-что сказать. Подойдите. Извините. Я рад вас видеть, господин Декелюс. Не откажите мне в любезности. Скажите, как поживают ваши друзья? Довольно скверно, сударь. Вы меня пугаете. Да. А в чем дело? Есть нечто, что нам ужасно мешает. Вы меня разыгрываете, граф Декилюс. Неужели ваши друзья и вы недостаточно сильны, чтобы убрать это нечто? Простите, сударь. Господин Декилюс недостаточно точно выразился. Он хотел сказать, что ему мешает не нечто, а некто. В самом деле? Да. Черт меня побери, господа. Чем дольше я на вас гляжу, тем больше меня огорчает ваш вид. Так вот, если все дело в том, господин Декелюс, что вам действительно кто-то мешает, так просто оттолкните его, как это только что сделал ваш друг, господин Демажерон. Я тоже ему посоветовал это, сударь. И, надеюсь, он последует моему совету. Господин Шонберг, простите, я не сразу вас узнал. Вы так бледны. Может быть, вам не здоровится, сударь? Да к черту вашу заботу, сударь. Если я и бледен, так это от ярости. Вот как. А может быть, вам тоже мешает нечто или некто? Да, сударь, вы совершенно правы. Мешает. И мне тоже, граф. Мне тоже мешает некто. А ваше остроумие всегда приводило меня в большое восхищение, господин Де Мажеро. Будь я проклят, к делу, сударь! Что вы имеете в виду, господин Декилюс? Он нас не понимает! Он нас не понимает, так я ему сейчас и объясню. Никаких секретов, господин Демашко. Вы же знаете, как подозрителен Его Величество. Он может подумать, что мы с вами злословим. Пусть думает. Что касается меня, то я немец. Пусть тупой. Пусть грубый, но прямой. Я давно хочу пожать руку тому удальцу, который так ловко расписался шпагой на вашем лице. Если я говорю во весь голос, то те, кто меня слушают, должны меня слышать. А если нет, то я... То я... Вы. на мне не сапоги. Господа, поглядите, каким провинциалом стал господин Дебюсси после его бегства с мансеньором герцогом Анжуйским. Он не носит на шпаги бант. У него черные сапоги и Бежевая шляпа. О, а цвет, цвет его пера, он приводит меня в восторг, господа. Уж не петушинное ли это перо, господин Дебесси? Извините, господин Дебернон, вот вас-то я сразу и не заметил. Вы, как всегда, прячетесь за спинами своих друзей. К тому же я почти не имею чести вас знать, поэтому я не могу обратиться к вам первым. Но когда я увидел сегодня вас таким нарядным, я почему-то подумал. До чего же может довести человека несколько дней отсутствия при дворе? Я, Уида Клермон, граф Дебюсси, должен равняться на вкус мелкого гасконского дворянчика. Дайте мне пойти! Господин Дебюсси, как кстати вы вернулись в Париж. Суды. Я также рад вас видеть, господин Десенлюк. Мне нужно уйти отсюда. Мы сейчас же едем ко мне. Я хочу представить на ваш суд знатока великолепную гончу которую я купил на днях. Пойдемте, сударь. Пойдемте. Невероятно. Я его оскорбил, а он мне даже не ответил. Я поднес руку к самому его лицу. И он мне не ответил. Я бросил ему вызов, и он мне не ответил. А? Нет, а я, я наступил ему на ногу, и он мне не ответил. Тут что-то есть. Да. Я знаю, что и что, что Он прекрасно понял, что вчетвером мы его убьем. И не захотел стать а -а -а. трупом. Мерзавец. Итак, господа. Что вам сказал господин Дебюсси, я видел? Разговор у вас был серьезный, государь? Вы желаете знать, что сказал господин Добеси? Да, я очень любопытен. Вам не стоит этого слышать, государь. По чести сказать, он больше не парижанин. Да. А кто же? Деревенщина. Он уступает дорогу. Я, пожалуй, обучу мою собаку хватать его за игры. Но ну, может быть и тогда он ничего не заметит из-за своих сапог. Государь, а у меня. А у меня есть чучело для упражнений в ударах шпагой. Я назову его Бю Си. Я пойду дальше, государь. Сегодня я наступил ему на ногу, а завтра там пощечину. Его хваленная храбрость не стоит ни гроша. Я поглядел ему в лицо, государь, и понял, о чем он думает. Довольно, я сражался за свою честь. Теперь мне надо поберечь свою жизнь. Господа, вы осмелились дурно обращаться с дворянином из свита моего брата. Увы, да, государь. Да. И хотя мы обращались с ним довольно Но... грубо, он нам ничем не ответил. Да. И ты все еще считаешь, что они мекают? Мне кажется, что они уже зарычали. Скорее, замяукали. Я знал людей, которым кошачье не действовал на нервы. По-моему, господин Дебиси относится к таким людям. Вот почему он ушел, не ответив. Ты так думаешь? Поживем, увидим. Брось. Каков господин таков и слуга? Если ты считаешь, что господин Дебюси слуга твоего брата, ты изрядно ошибаешься. Действительно, некоторое время меня очень забавляет, но потом приводит в бешенство. Ну, Бюсси, спокойствие. Угу, совет хорош. Спокойствие. Если вам наговорили хотя бы половину того, что пришлось выслушать мне, вы бы тут же бы устроили смертоубийство, сын Люк. Я же себе этого позволить не могу. Я пасу. Ну, а сейчас, когда ваша миссия закончена, и вы действовать как частное лицо, вы намерены что-нибудь предпринять? Разумеется, черт меня побери. А что? Дорогой сын Люк, недавно вы уже совершили поступок, который убедил меня в вашем добром отношении ко мне. Ну, полно, господин Дебюси, не вспоминайте об этом деле, вы обидите меня. Хотя удар был отменный. А главное, как я ловко его выполнил. Этому удару научил меня король, когда держал взберти в Луре. Скажите, а Диана была хоть чуточку рада? И вообще, Бюси, когда ваша свадьба? Со свадьбой придется подождать. Почему? Пока не умрет господин де Монсоро. Как? Увы, он жив. Жив, сын Люк. Излобствует пуще прежнего. Не может быть. Может. Более того, он только о месте думает. Он поклялся убить вас при первой же возможности. Господи, в таком случае я обещащен. Я-то объявил всем, что он мертв. Ну нет, никто не сможет бросить мне обвинения во лжи, потому что я доконаю его при первой же нашей встрече. И раз он настолько живущий, я вместо одного удара нанесу ему восемь. Тише, тише, господин Иссоль. Теперь я прошу вас, успокойтесь. Сейчас господин Демонсаро относится ко мне намного лучше, чем даже вы можете себе вообразить. Он считает, что вас на него натравил герцог. Он ревнует герцогу, меня же считает бесценным другом. Ну, хотя оно и понятно. Ведь это мой реми спас его от вашего... Великолепного удара. Реми, А ему-то откуда пришла в голову эта дурацкая мысль? Ну, Реми понятие хорошего человека. Он вообразил, что если он лекарь, то он должен лечить людей. Он что, с ума сошел? Ну, как бы там ни было, я не могу прийти в себя от огорчения. Я вас понимаю. Но, как видите, вы мне оказали услугу лишь наполовину, дорогой господин Дессендрёв. Верно, но я готов довести дело до конца. Это будет нелегко, но для вас, дорогой Дебюси, я готов на все. Оставим пока Мансаров в покое. Сейчас мне от вас нужна услуга иного характера. Ведь вы знаток этикета, не так ли? Я не понимаю вас. Господа, я иду к королеве, с которой я сегодня обедаю, а вечером я вас приглашаю на представление, которое дают итальянские комедианты. Прошу прощения, господа. Мне нужно сказать вам несколько слов. Где бы я мог это сделать? Вы хотите говорить со всеми? Да. У -у -у. Великолепно. Кажется, я вас понял. Вы пришли... По поручению господина Довиси. Я не буду сейчас говорить, по чьему поручению я пришел. Мне просто нужно с вами поговорить, вот и все. Назовите, пожалуйста, то место, где вам было бы удобно меня выслушать. Ох. Нет ничего проще. Если Господа. подойдет господин Дасанлюк. Не чините ему препятствия. Послушайте, господин Пегелес. Нет, Нет. Человека, Я, я думаю, что переговоры Конечно. должны вести только господин Душев. Хорошо, я согласен, только я прошу, прошу. вас. Да. Держите себя Ты в руках. Прав. Франсуа де Бене, граф де Сен-Люк. Имею честь представиться. Гаспар де Шумберг, граф де Нантейль. честь приветствовать вас, сударь. Имею честь представить вам Жака де Леви графа де Килиуса. Я искал встречи с вами, сударь. Имею честь представить вам маркиза Луи де Можерона. Я искал встречи с вами, сударь. Имею честь представить вам Жана Луи де Ногаре де Лавалет, герцога де Пернона. Имею честь приветствовать вас, сударь. Господа, вы оскорбили Луи де Клермона, графа де Бюсси. Он свидетельствует вам свое глубочайшее почтение и вызывает вас на поединок, чтобы сразиться насмерть. Он просит вас назначить день и час, который будет для вас удобен. Вы принимаете вызов? Конечно, принимаю. Господин де Бюсси оказывает нам большую честь. Тогда ваш день, господин граф? День мне безразличен. Чем скорее, тем лучше. Ваш час? Утро. Ваше оружие? Шпага-кинжал. Если, конечно, это оружие устроит господина Дебуси. Я думаю, любое ваше решение на этот счет будет принято господином Дебуси. А ваши условия, господа? Господин Десенлюк... А не кажется ли вам, что если мы выберем для поединка один и тот же час, один и тот же день, граф де Бюсси окажется <сих> в весьма затруднительном положении? Разумеется. Граф де Бюсси оказался бы в весьма затруднительном положении, как любой другой человек на его месте, перед лицом таких храбрецов, как вы. Но он заметил мне, что это с ним уже было. У Турнельского дворца, на улице Сен-Тантуан. Господин Дебюсси намерен драться со всеми четырьмя? Со всеми четырьмя. Или с каждым в отдельности. Или с каждым в отдельности, или со всеми вместе. Вызов адресован вам всем. Это очень благородно со стороны господина Дебюси. Однако, как мало бы мы не стоили, по мнению господина Дебюси, все таки каждый из нас способен справиться со своим делом самостоятельно. Итак, мы принимаем предложение графа и будем драться с ним один за другим, по очереди. Нет, мы не хотим, чтобы этот поединок превращался в убийство. Пусть жеребий решит... Кому драться с господином Дебюси? Но, а трое остальных? У господина Дебюси достаточно друзей, а у нас врагов, чтобы остальным не пришлось стоять, сложа руки. Вы согласны со мной, господа? Да, конечно. Мне было бы особенно приятно, если бы господин Дебюси пригласил на нашу увеселительную прогулку господина Деливаро. А я бы попросил, чтобы при нашей встрече присутствовал господин да. И общество было бы в полном сборе, если бы господин Дерри Рак соблаговолил бы явиться вместе со своими друзьями. Господа, я передам ваши пожелания господину графу Дебюси. Но я заранее могу вам сказать, что господин граф достаточно учтив, чтобы согласиться с ними. Господа, мне остается только одно. Принести вам искреннюю благодарность от имени господина графа. Прошу вас, господа, вон к тому стольку. Потропились. Ну, стол. Прошу вас, господа, это наше лучшее вино. Я с вами однажды утром. Вы лежали раненые на перекрестке. Помните? Да. Помню. Извините, с утра. Виси. Вы мне не нравитесь. У вас ужасно расстроенный вид. Я что-то не так сделал? Все так. Все так, дружище. Но мне очень жаль, что вы назначили им срок. Вместо того, чтобы сказать... Немедленно. Ну, граф! Имейте терпение. Анжуйцы еще не приехали. Какого черта? Дайте им время приехать. И вообще, почему вам так не терпится устилать землю убитыми и ранеными? Дело в том, что я хочу как можно скорее умереть. Умереть? Биси, в вашем возрасте с вашим именем, имею такую возлюбленную. Да вы с ума сошли. Да. Я, конечно, убью их всех четверых. Но, может, и сам получу хороший удар шпагой. Который успокоит меня навеки. Откуда такие мысли, Бюси? Да вы самый счастливый человек на свете. Да побывали бы вы в моей школе, уважаемый господин Де Сен-Люк. Да. Муж, которого все считают мертвым, воскресает. Этот чертов мученик не позволяет я ни на шаг отойти от изголовья своей кровати. Смерть Христова. Я не видел ее несколько дней, Сен-Люк. А вы удивляетесь, почему я готов изрубить куски всякого? Подумать только! Не виделись несколько дней! А какого черта вам мешает пойти на улицу сан антуан и справиться о здоровьем Монсаро, заодно увидеться с Дианой? Вы ведь с господина Монсаро в дружбе? Мне стыдно за человеческий разум, сын люк Этот болван считает меня своим другом. Ну так и будьте его другом. А я не хочу злоупотреблять этим званием, сын люк Извините, господа. Может быть, вам будет удобно в другом помещении. Благодарю. Мы ни в чем не нуждаемся. Да. Извините. Давайте рассуждать логически. Давайте. Цель дружбы состоит в том, чтобы люди приносили друг другу счастье. Так по крайней мере определяет дружбу Его Величество. Но король человек ученый. Монсоро делает вас несчастным. А если Монсоро делает вас несчастным, значит, он вам не друг, значит, вы не друзья. Следовательно, вы можете относиться к нему либо снисходительно и просто отобрать у него жену, либо враждебно убить его еще раз, если одного раза ему недостаточно. У вас превосходная логика, Сен-Люк. Спасибо. Ну и что же мне делать? Да идти немедленно с визитом. Графа де Монсорро? Да, оставьте вы его в покое, этого монсорог Где Диане. Так они не расстаются, Сен-Люк. Да? А когда вы навещали госпожу де Барбезье, Разве вы обращали внимание на ее большую обезьяну, которая кусала вас постоянно из чувства ревности? Да, сейчас вы меня убедились. Ну что ж. Да, я, пожалуй, немедленно отправлюсь на улицу Сент-Антуана. Сегодня утром, милый граф, ваш Реми пообещал мне, что не пройдет и трех недель, как моя рана совершенно затянется, и я смогу даже приступить к выполнению обязанностей главного ловчего. А я верю его обещаниям, потому что уже имел возможность убедиться в том, что он отлично знает свое дело. Будем надеяться, что обещание Реми сбудется. Дело в том, что королю действительно в очень скором времени понадобятся ваши услуги. Надеюсь. Дорогой граф. Да, кстати, герцог Анжуйский уже в Париже. Да-да, я через некоторое время он хотел вас навестить. Как в Париже? А как же война, сада Анжера? Война? Война уже закончилась, граф. Теперь готовьтесь к охотам, балам, представлениям комедиантов. А, -а, а, так значит, вы явились в столицу посланником мира, господин Дебюсси. Да, его высочество герцог Анжуйский оказал мне великую честь этим поручением. Представляю, как был обрадован король своим перемирием с братом. Я надеюсь, вас любезно приняли при дворе. Король осыпал вас своими милостями, вниманием, не так ли? <свят> да уж, король встретил меня <свят> с надутой миной, а стая миньонов проводила меня с ужасно кислыми фетянами. <свят> Нет, я не понимаю, какого дьявола они добивались этого мира, <свят> если весь о нем их так расстроил? Ну, я думаю, что у принца Анжуйского, кроме изъявлений братской любви в Париже, есть еще какие-то намерения, не так ли? Должно быть. Не компрометируйте себя близкими отношениями с этим человеком. Я его знаю, он весьма вероломен и не остановится ни перед чем, даже перед изменой для достижения своей цели. К сожалению, я это очень хорошо сознаю. Вы мой друг, господин Дебюсси. И я считаю долгом своей чести предостеречь вас. Подумать только, принц, который был всегда так любезен со мной, так внимателен ко мне, мой смертельный враг. Ведь это то он приказал Сен-Люку убить меня. Извините, что? Да, да, это именно так. Вы ошибаетесь, граф. Сен-Люк человек чести. И потом, простите, но вы сами сказали, что вы дали повод. Вы первым вынули шпагу, и вы получили этот злосчастный удар в честном поединке. Да, я не отрекаюсь от этого. Но я убежден в том, что Сен-Люк действовал по подстрекательству герцога Анжуйского. Поверьте мне, граф, я очень хорошо знаю герцога Анжуйского. Но самое главное, что я знаю господина де Сен-Люка. И прошу мне поверить, что Сен-Люк всецело, искренне предан королю. А отнюдь не герцогу Анжуйскому. Вот если вы получили этот удар от Леваро-Антрага или Риберака, да, это другое дело. Но что касается Сен-Люка, боюсь, что вы слишком честный и благородный человек для того, чтобы хорошо разбираться в дворцовых интригах. Если вы когда-нибудь окажетесь в затруднительном положении, прошу вас обращаться ко мне за советом и помощью. Я благодарю вас. Нус, как мы себя чувствуем, господин граф? Да вы утомлены? Нельзя так бессмысленно расходовать свои силы. Я требую, чтобы вы немедленно легли в постель. Я сейчас позову слуг, и мы перенесем вас в спальню. Хорошо, хорошо, милый доктор. Э -э, друг мой, не откажите мне в любезности. Погуляйте немного с графиней де Монсоро. Дело в том, что моя рана не позволяет мне выходить, и графини совсем не бывает на свежем воздухе. Но ну, если вы настаиваете, я повинуюсь, граф. Ростиной больше никогда не переступлю порог этого дома. Я не могу так отвратительно лгать. Какая ложь? О чем ты говоришь? У меня есть только ты. Ты мой Бог. Я выдержу все. Только бы видеть тебя. Пойдем. Пойдем. <смех> Должен вам сказать, господа, что за время нашего отсутствия Париж стал просто несносным городом. Пока я добрался до дворца нашего дорогого герцога, мне пришлось несколько раз хвататься за шпагу, чтобы внушить кое-кому правила хорошего тона. Кому, друг мой? хамом. Которые позволили с удивлением глазеть на меня. Дантраге, mm, ну это же всего-навсего куча дурачья. От дурным мы их обучили эти королевские миньоны. Ты помнишь, как они носились по Парижу, вопя на каждом углу Смерть анжуйцам! Я не забыл. При первом же случае я им напомню об этом. Но чтобы доставить себе такое удовольствие, друг мой, надо иметь поблизости границу, а то и две. Присаживайтесь, господа, присаживайтесь. Друзья мои, я очень рад, что мы опять все вместе. Но в Лувре ходят какие-то странные слухи. Я не исключаю возможности, что вас собираются здесь прикончить. Будьте очень осторожны. Мы уже осторожны, монсеньор. Но, поскольку войны не случилось, по-моему, нам следует отправиться в Лувр и засвидетельствовать наше нижайшее почтение Его Величеству. Если мы будем прятаться, это не сделает честьян анжу Не так ли, мансеньер? Ну что ж, пожалуй, вы правы. Отправляйтесь. Если хотите, я составлю вам компанию. О, что я слышу, Ваше Высочество. Вы хотите отправиться в Лувр, чтобы вас там зарезали, как Цезарь в Римском Сенате? <суриный грам. <суриный грам. <суриный грам. Рад тебя видеть, Биси. Рад вас приветствовать, монсеньор. <суриный> ну и зачем же вы отправляетесь в Лувр, господа? А -а -а. Мы, Мы слегка приласкать этих господ и, в конце концов, выяснить, что там происходит. Да. Ну что ж. Пойдемте в Лувр, господа, но только одни. Без вас, вашего высочество. Почему? Мы не имеем права даже в малейшей степени рисковать вашей драгоценной жизнью. Мне кажется, вам лучше остаться здесь, погулять в саду и поразмышлять над судьбами Франции, например. Ну что ж, удачи вам. Господа. Пойдемте, господа. Вы лошадей, мы едем с визитом к графу де Монсоро. Слушаюсь, монсеньор. Э -э, постойте, я жду госпожу Габриэль. Где она? Э -э, госпожа Габриэль? Я здесь, монсеньор. Принц, по вашему приказу я посетила придворного ювелира и выкупила ту вещицу, которую вы пожелали. Боже, какая прелесть. Да, мастер не обманул меня. Это одна из тех редких драгоценностей на изготовление которых уходят многие годы. Монсеньор, ну, я не советовала бы вам вкладывать туда записку. Почему? Ну, во-первых, потому что граф де Монсоро обязательно проверит кинжал. А во-вторых, потому что сцена, изображенная на клинке, говорит о ваших чувствах красноречивее слов. Ведь вы не сможете высказать словами то, что изобразил художник выгравировав этого прекрасного фавна, который с таким пылом преследует нимфу. Это было бы неучтиво, мой принц. Ну, сколько мы еще будем ждать? По-моему, королю давно уже передали нашу просьбу об аудиенции. Чума на мою голову если нас тут специально не выставили на потеху всей этой притворной шайки. Ты прав, ребирак. Посмотрите, кое-кто из этих прихвостней позволяет себе пялиться на нас, как баран на новые ворота. Все. Я просто лопну от злости, если сию же минуту не найду какого-нибудь любимца короля и не скажу все, что о нем думаю. Сейчас в вашем распоряжении, дорогой антраге, будут целых четыре любимчика. Слово беси, у вас будет возможность отточить и язык, и шпагу. Господа, Его Величество Король поручил нам передать, что он не может вас принять, так как он занят сейчас более важным делом. О чем мы и явились вам сообщить? С величайшим сожалением. А, господа, это печальное событие. Но в ваших устах оно становится значительно менее неприятным. Господа, вы сама обходительность, сама любезность. Не угодно ли будет вам, господа, чтобы мы заменили неудавшийся прием? Небольшой прогулкой. Ну конечно. Мы собирались спросить вас об этом. Помолчи. Пусть они сами. Прекрасно. Но куда бы нам пойти? А может быть... Да. Э ну в таком случае я знаю один уютный уголок. На конском рынке. Отлично. Мы следуем за вами, господа.